Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, с вами заново я, Серый Кролик Ну вот сегодня небольшой предобзор Я не любитель показывать, какой вес у меня крольчат в той или иной период жизнедеятельности Также не показываю обычно, как у меня происходит миграция по моему хозяйству То есть, когда отсадки, когда пересадки, все остальное Отвлекусь сразу же, у меня есть люди, которые спрашивают Как часто я чищу свои клетки? Ну, чтобы у них находилась ну, частота и порядок Сразу говорю, я ленивый человек э И чтобы мне Не убирать Буквально там 2-3 часа там, Раз в неделю Я убираю через день Я лучше потрачу, как сегодня Покажи, дорогая, вот на эту кучу соломы Вот я убрал Это за сегодня из плеток. Каждые два дня я Выгардаю с помощью как Капаницы, грубо говоря И закладываю туда Новую солому Полы у меня речты, это что влага ихная, то есть моча, она проходит между досок, ну а ихные фекалии остаются здесь. Поэтому я каждые два дня убираю. Почему? Объясняю. Не столько для кроликов, а столько для, как для людей. А, ко мне очень много, вот, например, за этот январь месяц, допустим, человек 10 приходил в хозяйство. Мне ж, поверьте, стыдно было показать, что вот у меня все засрано, если за выражение есть такое. Ну, должно быть порядок, чистота и красота. Для себя красивый, а для кроликов вдвойне выгодно Ну вот сейчас, вот кроличат, вот это моя мяско сидит Вот я соломку подстелил, водичка налил Зерно у меня, зерносмесь у всех, ну это мясо Весь нижний ярус это мясо, весь верхний ярус Здесь уже мамки сидят перед покрытием Ну, видео не об этом, как покрываю Как один человек говорил, метод собачки покажите Ну, следующим покажем сегодня будем взвешивать крольчат которым 50 дней есть видео в плейлисте можете пролистать и увидеть что действительно когда они родились я снимал это видео у меня было четыре акрола и они сейчас у меня есть но они маленькие 2, три четыре самое большое в акроле я тогда делал эксперимент по поводу отбора крольчат в первый день суток то есть отмечал крольчонка который родился был крупнее который был Могу сразу сказать, эксперимент провалился. Там нечего выбирать, потому что если он был с рождения крупный, он и остался. Блин, крупный. Сейчас это вы увидите. Безмен на нуле. Вот я дергаю. Что? Подойдем уже поближе, так, чтобы люди видели. Безмен на нуле. Вот я дергаю. Ноль. А специально, чтобы вы видели, что я сюда ничего не ложу, не держу и все остальное. Начнем этим крыльчатом 50. Дней. Ну, чувствуется, чувствуется, что что-то здесь есть. Дорогая, подойди 2 килограмма Крольчонку 50 дней, 51 Я не буду каждого отдельно свешивать, честно Потому что это, ну, поймите Сразу второго ложим 3400 То есть, если первый был 2, то второй килограмм 400 Но он действительно по, немножко по не, поменьше У крольчихи было в гнезде только 2 штука и вот если он родился сразу большой, беленький, он и был большой. А черненький он... Ну, это мясо. Дальше, чтобы не затягивать видео, чтобы делать его полезным. Но это все, еще раз смотря, это мамка была помесь, а папка был якобы панон. Ну, там якобы. Тоже, грубо говоря, помесь. Как там на самом деле, одно было, зависит. Ну, грубо говоря, это все равно помесь. Сейчас этих взвесим. Другого не здорово. 800 конечно лучше было электронные но что есть 3 200 это уже два кролика грубо говоря по килограмм э, сколько там полтора по килограмм 600 ну для моих кроликов день выско дорогой вот, килограмм дверейки вот, Еще один беленький Ну, видите, что в одном гнезде Разные кролчатые Белые, черные, красные там. Ух ты! 4 килограмма 800 грамм Все? Йо -йо -йо -йо. Вот. 4 килограмма 800 грамм Вот три кролчонка я уже не буду делить, а то сейчас попутаюсь и будет некрасиво. Можете поделить сами. Вот три крольчонка вынесите. Такой вес. Я считаю, что это для меня шикардос. Тем более для помесь. Вот такие красавицы. Я их сегодня буду сейчас отсаживать. Но прежде чем их отсадить, вот мамки. Мамки уже эти. А прежде чем отсадить опамки, мы весим еще одних крольчат. Сейчас вы увидите каких. Ну а сейчас мы покажем крольчатам, которым уже 70-73. Вот ну, промежуточек такой же. Записи с собой не держу, так что я вам точно не скажу Ну, 70-73 Вот этих мы э, с маленького отделения э, Убираем в, в шишите, как у меня говорят Вот там есть общение у меня А будем сюда, на это место, после почистки э, маточной, клеточки И обработки микроцидом, будем садить вот тех, которых мы извечены Ну, сейчас вот покажем, что такое Вот они уже тоже от папки, бог знаю какого. Вы сами видите, что он, пигментация у него такая интересная. Ну, это снова же мясо. Смотрим. 2 200 Еще один. Вот лапки. Какашка. Ну, мне нравятся те, что они, когда рождаются, ты не знаешь, что, кого я ждать. Так, 3,800 лапки. Даже 3600 Вот этот тут хорошенький будет. Где-то так. 560, но не немножко. Вот. Еще один, четвертый. Выводок тоже был небольшой. четыре штуки. Ну смотрим. Семь килограммов, ну порядка где-то четыреста граммов Их здесь четыре штуки, ну для меня это, о, не знаю Напишите комментарии, как вы считаете, что семь килограмм, четыреста грамм, 4 штучки в семьдесят дней Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем за мной Вы же не стесняйтесь, проходите Ну вот это уже общежитие, которое я подготовил Сейчас мы их сюда вытрусим Бежите, бежите Все, одних мы сюда уже заселили ну а сейчас я прибью сюда возичек, что мы повесили, взвесили других клетчат. Ну а здесь уже будет еще два выводка. В одном клетке три штучки, во втором четыре. Это одно гнездо было, но их просто разделилось, чтобы лучше смотреть. Сейчас взвесим, посмотрим. О, опа! А, вон он! Весы возьму и повесим. Ведро пока пряжу. ведро. Ладно. Оп, ноль. Проверяем. дергаем не замерз. Вешаем свою, приспособу. Оп. И еще раз ходи, красавец. Вот такой красавец. Мне вот это вот окрас вообще нравится. Из-за этого я и не хочу даже убирать. Давай, давай, давай, давай, давай, Давай, давай. Смотрим. 2 килограмма 400 Но им тоже 70-70 с копеечками дней. 2400 ну давай, я а то сейчас уполнешь лапки сами вот так, молодец тише, тише, тише, тише, тише тише и это же не племенное там хозяйство у меня там или еще что-нибудь смотрим 4 килограмма 400, то есть второй был 2 уже третий опа, сюда хоть смотрим 4 килограмма ну 600, даже 6400-6600 Вот мы еще раз приподнимаем, опускаем Все, 6600, 6400 Три штуки, 6400 Пересаживаем в другой общежитие То же самое, таким же самым макаром Их выпускаем Бегите, бегите, бегите, красота Потому что там ячеечка всего лишь В глубину 80 там ячейка в глубину была 80, ширина 50 А здесь уже у меня полтора метра клетка То есть уже немножко побольше Хотя в таких клетках, честно говоря, у меня Немножко хуже дают привес Хуже Ну и сейчас посмотрим, что у нас здесь получилось Еще трех штук, ну и будем заканчивать Для наглядности покажу так. Здесь у меня 4, но здесь Пару штучек таких мелковатых есть Тоже 73 дня Потому что я стараюсь в один день покрывать 2-3 самочки, чтобы можно было потом подкуковать, подбросить. Потому что если этого не делать, потом, не дай Боже что, и будет хана. Ой, что-то я на вес не сказал. Ну вот 3 штуки, 5 килограммов, ну 800 грамм. И вот самый маленький крольчонок. Самый маленький. Было 5 800, ну 7 килограммов. 7, даже 200 Здесь четыре штуки, 7 200 Много или мало, я не знаю. Так что на этой позитивной ноте я буду заканчивать. Сейчас мы еще раз в третье прожитие посадим вот этих четыре штучки. Клетки вот эти, которые вы нижние видите, мы их убираем. В следующем видео мы покажем вам, будем взвешивать вот этих крольчат, которых мы покупали. Ну, они тоже, так знаете, красавцы такие хорошие. Так что всем-всем-всем-всем пока Счастливо, спасибо, что заходили к нам Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, всем пока